Привет! В вакансиях, в описании личных качеств, которыми должен обладать кандидат, иногда можно встретить фразу «Готов гарантировать результат», «Ответственность за результат». Вот в этом видео я хочу рассмотреть этот момент в контексте маркетинга, а именно тогда, когда это требование применяется к маркетологам любой специализации. Вот Насколько это корректно и как бы я рассматривала результативность в маркетинговой деятельности. Об этом подробно далее. Если мы рассматриваем маркетинговую деятельность, то здесь слово результативность, оно в большей мере касается результативности именно маркетинговых компаний. Вот как это повлияло на продажи. Это то требование, которое предъявляется к маркетингу, и это в принципе правильно. И вот здесь начинается самое интересное, потому что маркетинг – он взаимодействует с большим количеством внешних факторов которые очень сложно анализировать и они практически не поддаются контролю поэтому какой бы ни была тщательно спланированная маркетинговая компания какие бы лучшие наработки мы там не использовали и так далее никогда нельзя гарантировать и предвидеть а как это сработает вот кажется придумали классный макет какая-то классная идея ну вот точно это зайдет а нет это не работает потому что очень много внешних факторов, которые не поддаются контролю. Ну и, конечно, следует отметить, что 2020 год очень ярко всем показал, что вы можете планировать все, что угодно, но вас ждет большое количество сюрпризов и непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, не предъявлять требований к маркетингу относительно результатов продаж – это тоже не совсем правильно. И вот какие здесь могут быть моменты, которые нужно учитывать? Первое – ожидаемые результаты должны быть достижимы, то есть ставить цели поднять объем продаж мороженого зимой. это не совсем корректно, и очень важно об ожидаемых результатах договариваться, чтобы было одинаковое понимание и у руководителя компании, у маркетологов, и у отдела продажи. Второй момент. Важно обратить внимание, анализируют ли маркетологи вот результаты маркетинговых компаний, особенно неудачных маркетинговых компаний. Бывает такое еще, что вот, например, приходит новый сотрудник, допустим, руководитель отдела теломаркетинга, начинает говорить, я все знаю, я знаю как надо, то есть начинает гнуть свою линию и внедрять какой-то свой опыт, не смотрит на то, что было. Здесь очень большая вероятность того, что будет повторение ошибок и будем наступать на одни и те же грабли. Это очень плохой знак. Бывает такое, что маркетологи, вот они зависли в креативных проектах, меняют логотип, корпоративный стиль, могут еще зависнуть в стратегических вопросах, проводить какие-то стратегические сессии. И мероприятий по стимулированию продаж у них просто нету в планах. И когда им задаешь вопросы относительно результативности, они говорят, а это тоже очень важные вопросы. Да, это действительно очень важно, но очень важно еще и держать баланс, потому что маркетинг должен сопутствовать и помогать продажам. Поэтому мероприятия по стимулированию продаж, они должны быть в маркетинговой деятельности. То есть важна и стратегия, и тактика. Еще такой момент может быть, как ни странно, что есть компании, которые работают четко по плану. Вот у нас есть план на год, расписаны все мероприятия, мы по нему работаем, и все. И когда задаешь вопросы про результаты, у нас все идет по плану. То есть это такая ориентация на процесс, и это не работает сегодня, потому что ситуация очень быстро меняется. План на год обязательно нужен, но его нужно постоянно пересматривать в течение года, постоянно его корректировать, чтобы быть гибкими и уметь быстро реагировать на изменяющуюся окружающую среду. Еще можно попробовать расширить понимание, а что такое результат. Ну, я дальше постараюсь на примерах показать. Допустим, была маркетинговая компания, она не дала нужного количества продаж, но наработано какое-то количество потенциальных клиентов, с которыми можно продолжать работать. Если у компании, допустим, дорогостоящий продукт, то цикл принятия решения о покупке, он может быть продолжительный, поэтому, в принципе, это тоже можно рассматривать как результат. То есть вот наработанная база потенциальных клиентов, с которыми можно продолжать работать. Еще, допустим, такой момент. Мы получили хороший трафик на сайт с хорошими поведенческими факторами. Почему было мало продаж, с этим нужно разбираться, это понятно, это не есть хорошо. Но, например, могла быть ситуация, что конкуренты просто взяли и понизили цены, то есть пошли в такой демпинг. Но если мы получили хороший трафик на сайт с хорошими поведенческими факторами, это в любом случае как-то повлияет на SEO, положительно повлияет на SEO. И, соответственно, это тоже можно рассмотреть как своего рода результат. Допустим, у нас э, мы настраиваем рекламу в Google и у нас было несколько убыточных компаний, но вот в конце концов мы нащупали, как нужно подать объявление, вот как, как, какие минус-слова добавить. То есть вот нащупали те нужные настройки для того, чтобы уже в конце концов реклама заработала. На самом деле в настройках рекламы очень много нюансов и вот первые компании, они как правило такие тестовые, они скорее всего будут убыточные. С первого даже со второго раза редко кто попадает, поэтому к этому нужно относиться абсолютно нормально и рассматривать вот если мы уже поняли как нужно это тоже своего рода результат Допустим, у нас была неудачная, убыточная маркетинговая компания, но когда мы над ней работали, у нас в ходе работы пришло в голову очень много каких-то хороших креативных идей. На самом деле, часто так бывает, когда ты над одним чем-то работаешь, у тебя активизируется мыслительный процесс, и ты начинаешь генерить какие-то идеи. Это тоже очень крутой результат. То есть понятно, что я сейчас вот набрасываю идеи, как можно расширить свое понимание относительно результата. Активности именно в контексте маркетинга, то есть это не всегда может быть только про деньги и про продажи. То есть результативность в маркетинге нужно рассматривать в комплексе и можно на это посмотреть, скажем так, с разных ракурсов и понимать, что какие-то маркетинговые компании могут быть результативными, а какие-то могут быть убыточными. И это абсолютно нормально. Еще несколько моментов, на которые хочу обратить внимание. Если у нас была маркетинговая компания, она какая-то очень успешная, мы прям получили вау-эффект, то очень часто бывает так, что повторить вот этот успешный опыт невозможно. Можно. даже если мы используем те же самые подходы те же самые настройки нету гарантии что у нас работает точно так же потому что опять же внешняя среда очень быстро меняется и очень много неконтролируемых факторов еще один момент в маркетинге очень много вот такой вот мелочевки каких-то маленьких активностей, которые кажутся, вот если их рассматривать по отдельности, что вроде бы они не важны. Но на самом деле, если посмотреть на это все в комплексе, рассмотреть это как такую синергию, это очень важные маленькие вот кирпичики, которые очень серьезно поддерживают бизнес и влияют на продажи. Ну, допустим, это новости на сайте, какие-то статьи в блоге допустим, какой-то информационный постинг в соцсетях, рассылки по электронной почте по существующей базе клиентов, распространение новостей, распространение пресс-релизов, костевой постинг и так далее. То есть вот если рассмотреть это все по отдельности, это действительно кажется не совсем серьезным и не очень важным. Но на самом деле, если представить, допустим, мы взяли и все это убрали, и оставили только мероприятие по стимулированию продаж, и все что останется ну допустим зашел клиент на сайт и смотрит ну тут что-то новостей нету блог как-то не обновляется вообще непонятно эта компания работает или не работает вообще она живая или нет то есть понятно да что вот эти вот все маленькие фишечки они все равно играют каждая свою очень важную роль и в комплексе они все равно работают поэтому очень важно вот эту работу ее не обесценивать и понимать что каждый даже самый маленький кирпичик он все равно оно ну, делает свой вклад. То есть в отношении результативности можно сделать такой главный вывод и в контексте маркетинга правильнее будет звучать фраза допустим нацеленность на результат ориентированность на результат но не гарантия результата потому что никто ничего гарантировать на самом деле не может и если так получилось что маркетолог работает и какое-то время результатов нет то здесь более правильным будет посмотреть а сделал ли этот человек все возможное что от него зависело в той ситуации Которая была. Более того, проанализировал ли он то, что делал. Сделал ли он какие-то выводы из тех неуспешных маркетинговых компаний, которые были. И если брать компании, вот, в которых есть такие жесткие требования к результатам, вот вы должны гарантировать результат, вы должны поднять продажи. В таких компаниях немножко тяжело работать. И вот в таких вот жестких требованиях иногда можно потерять, к сожалению, хорошего сотрудника. Потому что бывает такое, что вот человек работает и работает, Результатов не дает, и он здесь не виноват. Это потому, что вот сложная экономическая ситуация, сложная какая-то внешняя среда и так далее. Но я не имею в виду, что вот всегда нужно поощрять вот прям старание человека. Если человек старается, то значит он молодец. Нет. Но а, иногда можно посмотреть из такого ракурса, что может быть действительно человек сделал все возможное, что от него зависело, и сделать в этой ситуации ничего больше нельзя.